Такое предложение вам никто не сделает. Квартира с ремонтом в жилом комплексе «Сосновый бор» на Бытхе. Первый заезд сюда через санаторий Арджиникидзе. И смотрите, какой красавчик получился. Это резиденция «Сосновый бор». Чтобы вы понимали, минимальная цена тут сейчас 400 тысяч за квадратный метр ну а мы двигаемся к нашей квартире по супер цене вот такое окружение вы просто находитесь практически на территории санатория ворошиловский это въезд на парковку отдельно стоящего здания слева видите ворота можно выехать через санаторий Ворошиловский. Ну, а мы заезжаем на территорию Сосновый Бор. Квартиру будем смотреть вот в этом доме. Это второй КПП, если вы заехали через Бытху, а не через санаторий Орджоникидзе. Видите, вот эта бетонная дорожка, она туда ведет в лесок. И по этой дорожке можно попасть в микрорайон Приморья. А санаторий Арджиникидзе, откуда я заехал, это как раз-таки граница микрорайона Бытха и Приморья. А в Приморье у нас находятся такие жилые комплексы, как Идилия, Атаман, Южное море. Вот такое окружение. Смотрите, поют птички, все утопает в зелени. Тут за оградкой уже территория санатория Ворошиловский. То есть вы можете заехать либо санатория Орджоникидзе, повторюсь, либо через КПП санатория Ворошиловский. Как вам местечко? Пишите в комментариях, пожалуйста, свои своих впечатлениях. Не скупитесь на лайки. Дизлайки, Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь, потому что у меня всегда для вас найдутся интересные предложения. Только не забудьте там поставить колокольчик, чтобы их не пропустить. Также много всего интересного в Инстаграм. Жилой комплекс Сосновый Бор. Райский уголочек. Вот по мне жилой комплекс Сосновый Бор – это просто райский уголок. Вот посмотрите сами. То есть территория закрытая, муха здесь не пролетит. Вы заехали. Это, кстати, охрана. Это два дома с разными адресами. Это отдельно стоящее здание. То есть это жилой дом на 8 квартир. И таунхаусы. Давайте немного по территории прям вас. Прогуляю. То есть такой, я бы сказал, элитный поселочек, о котором даже не все риэлторы знают. И вот там, на горизонте, жилой комплекс, резиденция «Сосновый бор». Ну, я думаю, туда смысла нет идти. Пойдемте покажу территорию самого дома и скорее пойдем смотреть квартиру с ремонтом по суперцене. Повторюсь, это один дом, это второй дом. Вот имеется вот подземная парковка, вход чуть правее. Ну а мы идем на территорию нашей квартиры к вам. Здесь есть лавочка, мягкое покрытие, елочка, небольшая детская площадка и смотрите, пруд с рыбками. И обслуживание всего этого хозяйства стоит всего лишь 15 рублей с квадратного метра. Вот такая входная группа в доме всего-то 10 квартир. Есть лифт. Но лифт нам не нужен. Потому что квартира находится на первом этаже. Общая площадь 29,4 квадратных метра. Такая прихожая. Высокие потолки. Вместительный шкаф. Совмещенный санузел. Стиральная машинка, душевая кабина. Идеально, просто идеально под сдачу. Либо небольшой семье. Вот такая кухня. Смотрите, какая уютная студия. Прям уютная. Уютная студия. И цена... Цена, есть вытяжка, есть кондиционер. Цена тоже очень интересная. И вот такой вид. Просто в елочку. Возможно, вам это не понравится, но все-таки я спрошу, точнее задам вам вопрос. Как вы думаете, сколько стоит эта студия с ремонтом в жилом комплексе «Сосновый бор»? Могу сказать только одно, что цена значительно ниже рынка. Если вас не интересует недвижимость в Сочи, ну, просто напишите в комментариях а, свое мнение, сколько она стоит. А если вы заинтересованы купить квартиру в Сочи, то позвоните, я вас приятно удивлю стоимостью на данную квартиру. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.